Это для жителей Таиланда, кто хочет зарабатывать и обналичивать, как вот я, через тайскую биржу, на тайскую карту, вот именно уже Баты. Здесь мы пишем имя. Фамилию мы немножко поменяем, потому что у нас уже она была. Почту мы также сменим. Так, это у нас кошелек. Так, вставляем адрес электронной почты. И имя, name Нажимаем «Я не робот», «Я согласен», «Регистрация». А, так, видите, имя пользователя уже используется, значит, нам надо здесь немножко поменять. То есть даже уже с именем пользователя уже не проскакиваем. То есть второго такого не будет. Итак, здесь э, у нас есть такие вкладки. Мои фонды. Ага. Нам предлагают войти. Так, подождите, пароль лежит. Или нам сейчас должен прийти пароль? что я неправильно сделал, ребятки. Так, ну, в общем, все я правильно сделал. Просто письмо почему-то пришло с задержкой. Вот пришло письмо BX и пришел пароль. Потому что пароль я не создавал, мне почему-то сразу выкинуло на войти. Копируйте пароль, потому что сейчас мы его будем менять, вставляем и входим в систему. А здесь нам предлагают выбрать наподобие изображения безопасности анимационного. Пожалуйста, выберите своего повер анима анимал. Вам может быть предложено позже идентифицировать ваш, ну, в общем, идентификационный рисунок. И надо выбрать что-нибудь такое. Ну, давайте. Так, так, так. Алан. Давайте Алана возьмем, я понимаю, и сохранить энергию животных. Все, можно распечатать, подтвердить, все. Так, мы перешли фонды. Здесь у нас депозиты. Ага, сейчас нам предлагают сразу пройти индификацию потому что без индификации здесь еще сложнее чем даже в эксмо поэтому для жителей таиланда кто проживает и кто хочет попробовать то есть ну начать зарабатывать и потом обналичивать то есть вам нужно будет пройти обязательно прописывайте фамилию имя страна провинция какая город какой пригород адрес обязательно почтовый индекс номер телефона дата рождения то что у вас в паспорте официально прописано то и пишите не надо ничего там пытаться обмануть систему национальность также указываете потом выбираете также из документов отсканировали вот представленные документы в каком формате нужно предоставлять в том числе можно и российский паспорт загранник. также вот сделать взять формат А4 лист, взять паспорт на формате А4, написать вот именно вот эту вот фразу bx.in.thai и роспись свою, и отправить подтвержденные, подтверждение данные, то есть отправить на проверку. После того, как вы пройдете проверку, у вас, скорее всего, откроется, сейчас посмотрим, так, изымать у нас открывается. Депозит. Депозит у нас пока не... Даже мы не можем сюда валюту перегнать, чтобы обналичить ее. Так что после того, как вы это все пройдете, и если у вас не будет понимания, как в этой... То есть с биржи себя чувствовать, куда нажимать. Все контакты мои есть <coughs> и на сайте, и на моем контенте в YouTube. Ну, на этом мы сейчас заканчиваем обзор вот именно по настройке кошелька и бирж, с которыми вам придется работать. Не каждый день это будет, а, 15-20 минут в максимум будете тратить на эту работу и все, когда будете обналичивать а, биткоины в наличные деньги. Ну, поехали делать обзор дальше.